Это такое предпринимательство, которое включает в себя несколько важных аспектов. Во-первых, это работа с определенной аудиторией. Что это за аудитория? Это социально незащищенные слои. Например, люди наркозависимые, бывшие наркозависимые, люди с ограниченными возможностями здоровья, бывшие исключенные, или следить за домов и другие. Во-вторых, это коммерческая деятельность, которая направлена на реализацию а, продукта или услуги, которые будет востребована. А, В-четвертых, идет улучшение, не, улучшение жизни не одного-двух человек, а целого класса населения. То есть идет масштабность а, реализации этого проекта. А, В-пятых, а, необходимо привлечение внимания а, вот, к социальным проблемам. Как раз а, социальное предпринимательство помогает а, людям смотреть вот, на такие проблемы, видеть их и решать. И в шестых, для того, чтобы финансировать такую деятельность, используются а, как государственные, так и частные средства. То есть деньги заработанные вот, как раз за продажу товара или услуги. А, что же, Чтобы более четко прояснить, что же такое социальное предпринимательство, рассмотрим несколько живых примеров. А, первый пример это датская компания ⁇ Специалисты а, ⁇ Особенность этой компании в том, что там работают люди с диагнозом аутизм. И таких людей набирают специально, потому что они лучше порой справляются с работой, чем мы. Они работают в качестве бизнес-консультантов, а также тестировщики программного обеспечения. Вот пример одного одного из таких сотрудников с диагнозом аутистического спектра. Его зовут Христиан Андерсон, и он а, работает в этой компании специалистом, а, а также работает на компании Ланбек, это крупнейшая фармацевтическая компания. Он срав... Его работа заключается в том, чтобы сравнивать а, записи о пациентах, у были побочные эффекты от препаратов как раз этой фирмы Ланбек чтобы убедиться, что записи на бумаге точно соответствуют записям, которые есть в базах данных, то есть на компьютере. И когда вот текст вносится на компьютер, могут быть опечатки или какие-то ошибки. Так, например, когда вот мы с вами переписываем текст с учебника, мы сами, допускаем какие-то опечатки, оговорки, неправильно ставим запятые, так и так же там. Но вот там ошибки могут привести к действительно... Страшные последствия, например, риск здоровья или вообще потери жизни. А вот Андерсон ищет эти несоответствия, положит перед собой как раз этот отчет и открыл базу данных в компьютере. Он делает это час за часом, день за днем и неделя за неделей. До появления Андерсона его начальник Жан Капман никак не мог найти сотрудников, которые могли бы выполнять эту работу, потому что люди постоянно отвлекались. Им не хватало как-то усидчивости, и, и они не могли выполнять эту рутинную и монотонную работу. А лишь изредка Андерсон поднимает голову и спрашивает своего начальника, почему здесь написано 37 миллиграмм, а не 50. А, они, вот эта компания, используют людей, а, точнее используют таланты людей с аутизмом, а в качестве их конкурента преимущества. А, в чем преимущество этих людей? То, что кажется нам а, их минусами, например, буквальное понимание чего-либо, или же одержимость одним интересом, а, может быть преимуществом на рынке труда, так, например, внимание к деталям или прямолинейность. А, это, эта компания помогает людям вот, с аутизмом найти работу и подготовить их в течение технологич... из-за технологического отбора, который длится 5 месяцев. Вслед за специалистами создаются и другие консалтинговые компании, которые принимают на работу взрослых аутистов. Офис этой компании расположен в 13 странах мира. Финансирование происходит как за счет грантов, так и прежде всего за счет денежных средств, вырученных с... с продажи. Но не стоит думать, что остальные предпринимательства могут заниматься только на Западе или в Штатах что это у них только развито. Например, у нас а, в России, в Санкт-Петербурге открыли а, фирму «Простые вещи». А, основатель а, этой фирмы Мария Грекова. «Простые вещи» — это вообще а, пространство для труда и творчества людей с ограниченными возможностями. А, людям с ограниченными возможностями помогают а, как волонтеры, так и просто стажеры и просто люди, которые решили там побывать. Этот проект был запущен не так давно, в 2018 году, но уже успели открыть 4 мастерские. Это графическая, керамическая, швейная, а также кулинарное. Планируется открыть и пятую мастерскую. Вообще было проведено уже более 100 мероприятий, и задействовано 40 особых мастеров. Но не стоит думать, что, опять же, социальное предпринимательство можно реализовать только в крупных городах. Я брал интервью у девушки, которая находится, можно сказать, по соседству с нами. Это Самарская область. Анна Николаевна Алмакаева. Она руководитель детского сада инклюзивного типа «Люба Знайги». Поговорим о ее проекте немного. Это частный детский сад. В перспективе она планирует открыть также филиалы этого детского садика. Почему она выбрала... Почему это социальное предпринимательство, а не просто бизнес? Потому что в сад ходят дети, которые имеют особенности развития не физического плана, потому что у них не хватает оборудования, а психоэмоционального или интеллектуального. Работают они по социальной методике, которая называется так же, как и детский сад, «Любознайки». Она основана на ТРИЗ-педагогике. И она подходит совершенно всем детям, как с особенностями развития, так и нет. Также для любого возраста подходит. Итак, почему она Николаевна выбрала именно эту деятельность? Потому что, занимаясь с дочкой, как раз по этой программе, она, нет, точнее, она работая с дочкой, начала заниматься по этой программе. После того, как дочь подросла и настало время отправить всю дочку в садик, она не смогла найти подходящего для нее сада. То есть, не среди государственных, не среди частных детских садиков. А, и это в дальнейшем привело к открытию своего частного детского сада. После того а, времени вообще обучается в этом детском саду а, пока 20 детей, и среди них 10-15 детей с особенностями развития, то есть а, а, легкий синдром аутизма или же а, умственная отсталость а, в садике, Воспитатели помогают а, развиваться ребенку органично, потому что некоторые дети боятся взаимодействовать, некоторые нет, а, и подход к ребенку происходит сугубо индивидуально. Основная задача воспитателя – это помочь ему влиться ребенку в коллектив, это, то есть процесс социализации, также научиться выходить из конфликтных ситуаций, а, разговаривать как с детьми, так и со взрослыми. Доход Анна Николаевна получает от самой деятельности, вот, а также еще и грант. Недавно она выиграла грант в фонде «Наше будущее», и это приведет к открытию детского центра. То есть дети там будут заниматься не целый день, а определенное количество часов. Почему Анна Николаевна считает, что нужно начинать именно с дошкольного образования? Ну, потому что в школе дети уже не привыкли к тем, что рядом с ними находятся дети с особенностями развития. А пока ребенок маленький, он воспринимает все как норму, и ему это легче объяснить. Сейчас вообще родители таких детей с особенностями развития живут в некой парадигме, что их ребенок специфический и им неловко, а бывает и даже страшно. Но пока это только все раскачивается, возможно, в столицах другая ситуация, и мы как раз на пути к этому. Можно также сказать, что стоимость услуг этого детского садика 13,5 тысячи рублей в месяц. А на слайде показано несколько фотографий детского сада. Этот детский сад находится в квартире, да, в честном доме, вот, и он все хорошо оборудован. А вот на, дальше на этом слайде будет показано процентное соотношение социального предпринимательства и просто бизнеса, как в России, так и в Западной Европе. Мы видим, что в России это всего лишь среди предпринимателей, лишь один процент занимается социальным предпринимателем, что это очень низкий процент. А, ну, Итак, ну, почему человек должен заниматься социальным предпринимательством? почему это круто? Социальные предприниматели – это особые люди. У них совмещены прежде всего две черты. Это эмпатия, то есть страдания к человеку, а также а, предприним... наличие предпринимательской жилки. А, такой человек возлагает на себя большую ответственность, а, а также миссию по поддержке не только индивидуальных ценностей, но и общественных. Такой человек все время ищет и реализует для себя новые возможности, открывает а, что-нибудь новое – он живет в процессе инновации, можно сказать. Социальный предприниматель, опять же скажу, что несет большую ответственность высочайшую как, защ... как своим клиентам, так и к их работникам. Но мне кажется, что социальным предпринимателем может стать не каждый бизнесмен или не каждый предприниматель, потому что, опять же, Должна быть такая черта, как эмпатия, доброта к людям. А, быть социальным предпринимателем не так легко, но это того стоит, ведь а, мы как раз а, находимся на пути того, чтобы решать эти социальные проблемы. А, сейчас все в наших руках, и то есть занимаясь социальным предпринимательством, мы решаем, можно сказать, такие а, глобальные проблемы. Это мой заклад. закончен. Спасибо за внимание.